Из за тебя я бросил все и притворился очень-очень счастливым. И за тебя я бросил все, и притворился самым-самым сильным. За этой печать нет новых серий с Чем себя занять, не тянет даже игры. И эту херь друзьям не рассказать, ибо я живу как хика Кто смотрел в Китай? Ну, Друзья в сети кидаю Туповый вайфу 3D -же. Да ты достала, я знаю Эй, hey, дрочишь на Яо Сидя дома лох, ло. выйти не готов, готов Но быть мужиком ло. Пора бросать и начинать Тебе с чистого листа Тяны Лигун, неважно кто, давай я бьет тебя я бросил я все и притворился очень-очень очень счастливым был. Из-за тебя я бросил все и притворялся самым-самым сильным. Заедай печаль нет новых все с Чем себя занять, куп не тянет даже игры. И эту хер друзьям не рассказать, ибо я живу как и как юная you know Не была для меня yeah. Ничего лучше, чем комната yeah. Никогда yeah. не выходила yeah. я Ни на что yeah. ее бы не променял yeah. Нахуй работу, дома салфеток yeah. Не бы хватило yeah. на год uh. Заперты двери, значит можно было папать yeah. на новый сезон uh. Еще немного, yeah. и мне уже сотня лет Еще немного, yeah. Yeah. а конца бору-то нет